Ребята, сегодня был на празднике, который ведет волк, но это просто алмаз в перстне. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. У вас прически одинаковые. Я тоже зовут. Она смотрит на него, берет его за руку и говорит, я тебя люблю. На что Рома ей ответил, Чего? Мы за А можно мне стульчик сюда? Я с вами посижу. Давай, душонка. Если решишь с ним расстаться, делай это незамедлительно. <сёк> Кость, сколько тебе лет? Скажи, пожалуйста. 4. Кость, а ты хотел бы когда-нибудь заглянуть в будущее? Да? Да. Ну что ж, э, Бен, подойди, пожалуйста. Посмотри, посмотри на дядю, это ты через 15 лет. Сейчас классно будет. В общем, я могу пообещать публиционалу. Кайф, Кул, Бьютифул, все эти прилагательные достаются ему. Петербург, One Love, Вова, one Love. It's, it's, it's